Черное, черное, а, бирюзовое черное море, так будет правильнее. Несмотря на то, что сейчас октябрь, море такое притягательное, что ну очень хочется купаться, что я, пожалуй, и сделаю. Да. Сегодня у нас 30 -е. октября, завтра 31, -е. это значит завтра у нас забег Ялтинский горный марафон на 45 километров, а у меня сегодня последние разогревающие мышцы. Пробежка начала затемно. и мысли есть окунуться после пробежки может быть там в общем как-то неласково встречает море вообще Может быть, там, где я помню это сделать, море будет плоским. Не знаю пока. Ну, что я могу сказать. О плавании в таком море речи не идет. Дайте мне силы. Дайте мне смелости залезть и силы вылезть. Блин, такие волны. Еще вода, наверное, холодная. Как бы это так... Как бы так извернуться, чтобы искупаться. Так, зашла, ну все. Задача омочить свои... Что там в этой воде? Блин. Вау! Ёб, красоте! А -а -а. Холодные, блин, и волны такие. Фух. Сейчас буду как в клипе "Дельфин-Русалка". Вода в общем не холоднее, чем в кране. хрена себе. Так, как бы тебя.. Море как тебя залезть? Вот еще одна волна идет. И он искупался он тут встает можно еще раз попробовать если будет такая волна она меня на берег выкинет блять это пипец какой-то то есть рецепт такой ждем большую волну она просто тебя на берег и выкинет Ваша wow. дверь. кончились сейчас это опять большая сейчас попаду. ну что, наверно хватит до первого раза это кайфу, вот это круто, круто. Не знаю, как я это... там выгляжу на камере. Ой, вот сейчас он на пойдет. О! О, зачем Искупался, Теперь быстро одеваться и в теплый душ. В общем, купальный сезон для меня на Черном море открыт до конца октября.